Вот только что открыла свой косметологический кабинет. Что можно сделать, чтобы народ попер? Не бывает так, чтобы народ пер. Не бывает. Даже если вы очень сильно захотите. Для того, чтобы, для того, чтобы шли люди, нужно проводить обряды. Какие это обряды? Итак, обряд номер один. Чего любят, Что любят женщины и что любят мужчины? Для того, чтобы мужчины заходили, нужно обязательно поставить очень красивых женщин. Если поставить красивых женщин, а еще чтобы было декольте, а еще чтобы они обтянутых в платьях были, с красивым маникюром, и там красивыми губами, с красивыми волосами, все, будут мужчины идти и падать. Если в продуктовом супермаркете поставить красивую ухоженную женщину, то все мужчины будут ездить только к ней, как королева бензоколонки, помните? А в случае, если женщины нет, если поставить красивых мужчин, ничего не получится, не пойдут. А вот если там поставить все... Если там поставить мигающие лампочки, если там поставить много блестящих зеркалов или зеркалец каких-то, если блики какие-то будут создаваться, если все будет разноцветным, если много цвета, если какие-то елочные игрушки, шарики, и все это динамично шевелится, все, они все будут к вам заходить. Девочки, как мотыльки, сбегаются на все красивое. Поэтому, если ваш магазин черный, и вы хотите, чтобы туда женщины заходили, вы ухудшаете свое состояние. Надо что-то блестящее. Прямо что-то блестящее должно было быть. У меня есть знакомый, который говорит, мой магазин не торгует. Я говорю, какие у тебя... Платье повешено. Он говорит, у меня платье только два можно вывесить. Я говорю, покупаешь платье из маленьких бисеринок золотых и маленьких бисеринок золотых с оттенком. И после этого он сделал такие два платья и сзади все сделал, чтобы блестело. И он говорит, Андрей Андреевич, фантастика, фантастика. Я говорю, а что такое? Он говорит, женщины начали заходить, раньше вообще не заходили. Сделайте так, чтобы было где-нибудь много каких-то очень красивых изображений, маленьких бабочек, сверчков, каких-то блестящих латунных, может быть, там какие-то бисером вышитое Делайте так, чтобы что-то блестело, переливалось, и это было. Когда человек идет, женщина идет, она должна это увидеть. Если она увидит, 100% после этого заходит. Я вам говорю, женщины летят на блеск и свет. Все, это подкупается. Я когда-то был очень молодым и в рано это очень понял. И у меня моя любимая рубашка была, эта рубашка, которая блестела на мне. То есть я ее одевал, она там синим блестела, золотистым блестела. А когда включалась дискотека и музыка играла, то оно светилось прямо вот так. И все, конец. После этого женщины ни на что не смотрели. Они как, они как очарованные смотрели только на рубашку. Все. Это было хорошо. Если вы говорили, чтобы мальчик подмел для привлечения клиентов, да, не подмел, мальчик не должен подметать, он должен прийти и посевать. То есть для того, чтобы мальчик, девственник должен прийти утром до открытия и посеять, тогда клиенты будут идти. Также перед началом, перед открытием вы должны подойти и сказать «Ля филя даус рахамди рахима алейкум» 7 раз. После этого открытия у вас будет целый день хорошая торговля. Проходите семинар, он называется «Эзотерика для бизнеса», там около 100 всевозможных обрядов, они все действительно работают.